Угу. перед применением instant лечили необходимо обезжирить кожу то есть умыться с умывающим средством с каким-нибудь ну, в частности вот здесь мы умылись умывающим средством любимая и Начнем. Значит, смотрите, очень важный момент, чтобы нимб лица не шевелилась Сейчас мы используем. На вам Налево, направо наносить? Ну, тебе же правый ближе. Налево у меня кривее. Вот для, давайте вот вот которая ближе ко мне подножится. Да? У меня там мешок. Ну, Можно... Можно... Мешочек больше, да? ну, вот я так повернусь Ну хорошо, договорились. Вот мы сейчас вот здесь вот так вот. Нанесем на мешочек какой-то. Вот, вот это да, это вот инстанция. Он не неодноразовый. Он ну вот этого хватает на три раза примерно. Вот этого тюбичка примерно на три раза. Вот раза. женщина могут на 15 раз. Если. Ну, ну, знаете, это не тот случай, когда, знаете, это. Я не знаю, ты как, чем меньше, тем вроде как. Ну чем много? Нет. Я тогда сестре первый раз делала, и просто у меня один тюбик только был. Угу. Я пожадничал. Маленечко взял, да, и эффект не такой яркий получился, так. как Ну, вроде все, да? Вот, сейчас надо нам замерить время. Замерить время. И сейчас мы делаем такой финтушами, чтобы у нас пустой разрепялся. Мы сейчас... Максим, ты можешь помахать? Ну, вот как... Я в Нет, надо просто, просто чтобы как подуть, можно феном, чтобы вот оно как охлаждалось. Ой, надо охлаждать. Ну да, чтобы быстрее, быстрее. быстрее фен, так минут пять-десять просто сидеть. А так вот ну, буквально там три 4 минуты уже видно результат. Х... Семен, что ты чувствуешь? Холодит. Холодит. Прикольно, так. Еще возможно будет покалывать. Покалывания не, нет, и я чувствую, как стягивается. Стягивается. Увидите угу. прям на глазах начинает в мешочек уходить. Угу. Видно, да? Это, конечно. Смотрите, смотрите, прям втягивается. А секундомер не прогадал? Не видно. Что ты себя ощущаешь? Что ощущаю, ну ощущаю небольшое даже жжение, я бы сказал, покалывание. Объясни, тебе нельзя говорить. Кептид, можно... который проникает в базальный слой и морщины, по сути, да, это спазмы мышц, и он замедляет, замедляет окончания, терминалы нервных окончаний проводимость временно, и поэтому мягко расслабляются мышцы. В отличие от ботокса, который полностью блокирует нервную проводимость, может быть еще опасен. Ну вот мы уже видим, что сумешка нет. Полторы для... минуты. А на сколько эффектов На 8-10 часов. То есть на весь день практически. А если если этот э, крем-инстант Лейджерс комбинировать с нашей серией люминез для, для ухода за лицом, то эффект накопительный и... Меньше, меньше. нужно действовать дольше. Угу. вследствие. Вот такая ситуация. Можно прямо сейчас сравнить. Даже, а да? повернись? Да. Просто вообще сильно ты красавчик. Я знаю. Но я еще сейчас 5-10 минут посижу и влажнейшим кремом сверху намазать, чтобы посмотреть. Блин, мне даже самому интересно стало. Покажите. Да. Правда, удивительно. Да, да, все. Две минуты.